Всем привет! Дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами я, мы, серые кролики. Женька с ножом наконец-то приехала домой. Так, друзья, привезли мы из города Могилева инкубационное яйцо перепилы. Открываю. А, здесь у нас две якобы породы. Ну, что якобы, две породы. Одна это феникс и техасцы. Взяли мы 5 десятков. И здесь вот такая визитка. Порядочный человек, если что, кому-то заинтересует, можете звонить. Есть мясо, есть яйцо, есть инкубационное яйцо. Инкубационное яйцо 40 копеек за штуку. Так, здесь у нас техасец. Вот так он подписал. Техасец 20 штук. А, смотрю, все они переложены праздника салфетки. То есть так, добротненько сделано. А здесь у нас феникс 30 штук. Ну, обычно, как это говорят, 50 на 50, потом по выводу Ну вот У вот. меня такое чувство, что у Феникса Крупнее яйца, чем у Техаса Или нет? Не? По мне одинаковые Одинаковые Смотрю, уже доча Выползла из пячки Все проснулись Но ну, Есть такой маленький нюансик по поводу инкубации В какой день в такой день они вылупляются Поэтому сегодня четверг дальше у нас есть такая решетка от инкубатора несушки на 63 яйца я уже честно посмотрел ну вот кажется при таком расположении решетки яйцо будет или плохо кататься или не будет поэтому я сделал такое вот ограждение из этого какой-то из проволоки и вроде бы так будет немножко лучше ну сейчас мы заложим инкубатор и посмотрим что у нас получается так, друзья, готовим мы свой инкубатор, Помыли, почистили обсок, сейчас закручиваем шайбы и для того, чтобы начал он, что делать, прогреваться. Сюда заполним, как всегда, две ячейки на диагональ с тепленькой водичкой, установим температуру 37 и 8. Инкубация яйца 18 дней, все-таки это быстрее, чем курица обыкновенная, или там утка, как мы это инкубировали. Вопрос что, дети сейчас нам не побели эти яйца. Потому что везли мы их за 100 километров. Сказать, что хотел давно, ничего не сказать. Я уже очень давно хотел. Посмотрим, что из этого получится. Сюнка сейчас. Ну, я решил, что все-таки сезон был не до конца, и мы тоже можем кабрик съездить. Все, все ладно. Накида помогает. поставили осталось а, включить и заложить яйцо оставайтесь с нами все увидите друзья к сожалению друзья сеточка не подходит сильно высоковатая она а, мучились мы мучились будем ворочать вручную вот здесь у нас 50 яиц а, доехало к сожалению только 49 одно яйцо у нас слопнуто но это я считаю что вот виновница транспортировки ну ничего, так как яйцо все-таки лежит немножко меньше, чем утиная Мы с утиным ямороялись, поэтому заложим мы сейчас так Температуру наберем, в водичку уже мы подлеяли Так что ставим инкубатор на свое рабочее место Через 15-18 дней ждем результата Вот так коротенькое видео, думаю, вам сниму, покажу, что все-таки Будем пробовать. Всем спасибо за просмотр. Всем друзья, счастья, да. здоровья, вы благополучия, мирное небо над головой. Да, Всем да. пока, друзья.